Итак, машинка зануси AquaCycle 850 ZWS 830 не хотела работать при включении в общем моргали все лампочки и она просто пищала. Было куплено 4 стабилизатора электричества в конечном итоге куплен на весь дом стабилизатор вот он лежит здесь 10 киловаттный и на нем написано высокоточный не помогло возилась машинка в сервис в сервисе мы ее включили в резетку, и она заработала. Проблема в том, что куплен загородный дом. Вот такой себе домик куплен. Здесь никакого не было отопления. Это как бы ванная. Сейчас здесь процесс ремонта. Лежал я на кровати и думал, что же с ней может быть, почему она... Хочет в сервисе работать, а здесь не хочет. Уже были подозрения на электромагнитные какие-то геопатогенные зоны. И тут мне пришла идея, что возможно она замерзла. Потому что здесь стояла вот эта штука, называется правило. Это для штукатурки, для стяжки. Значит, я к нему дотронулся, у меня чуть не примерзла рука. На улице минус несколько градусов. Здесь очень холодно. В конечном итоге была поставлена 2-киловаттная дуйка. Закрылась дверь и прогревалась ванная комната час. Пока я не дотронулся до этого правила и не понял, что оно уже теплое. И тогда включил я в простую резетку, в которой перепады, на, перепады настроения хотел сказать, перепады напряжения в районе 236 вольт и так дальше. И она не пищит. И она начала включать программы. И она начала работать. Вот, ребята. Поэтому перед тем, как прочитать в интернете, как и я лично тоже прочитал кучу в интернете. Вот снял крышку. Хотел доставать оттуда микросхему. В интернете было написано, что пора менять микросхему. Она накрылась. Ребята, она просто замерзла у кого была такая же проблема напишите спасибо под видео всего хорошего прогрейте комнату